Рынок поддержанных машин в России преобразился. Спрос за последние месяцы упал почти на четверть. При этом предложение выросло на 40%. Для дилеров это отличная возможность пополнить складские запасы. А у обычных автомобилистов поводов для радости куда меньше. Ведь средняя цена выросла примерно на треть. Порядка 5 миллионов только перерегистрации прогнозируется в текущем году. Как мы все понимаем, не все сделки происходят с перерегистрациями ГИБДД, то есть все профессиональные участники не перерегистрируют, поэтому реальных сделок в этом рынке сильно больше. Примерно 60 продавцов – это частники, а оставшиеся 40 пополам делят перекупщики и дилерские центры. Примерно у половины представленных в продаже автомобилей пробег переваливает за 150 тысяч километров. Относительно свежих машин с пробегом до сотни тысяч на рынке примерно треть. Дилеры трансформировались в игроков рынка автомобилей с пробегом, переводили отделами людей, которые вчера продавали новые автомобили, сегодня в продавцов автомобилей с пробегом либо в закупщиков да, автомобилей с пробегом. В первую очередь мы сейчас наращиваем прием от наших постоянных клиентов, используем нашу клиентскую базу и делаем так, чтобы каждый автомобиль, который мы продавали ранее, оказался у нас вновь. Во многом поэтому средний возраст представленных в интернете автомобилей постоянно увеличивается. Единственный тренд есть, что автомобили свежие, которых раньше было достаточно много на рынке, это там двух-трех годовалые, вот они вымываются с рынка и свежих автомобилей становится прям на глазах все меньше и меньше. Меняется не только количество, но и качество. Вторичный рынок – это срез общероссийского парка легковушек, который насчитывает более 40 миллионов автомобилей. Вторичный рынок – это отражение с определенным лагом тех тенденций, которые были на рынке новых автомобилей. Поэтому года через три мы однозначно увидим, что уже вторичка будет состоять из китайских автомобилей, корейцев будет там меньше, ну и еще меньше, естественно, будет европейских и японских автомобилей. По выкладкам сервиса «Авито» средняя цена поддержанной машины — 934 тысячи рублей, но величина это крайне условная. Если брать в расчет исключительно объявления частных продавцов, эта величина составит 774 тысячи рублей. У профессиональных продавцов или перекупщиков чуть дороже — почти 850 тысяч. А вот у дилеров запросы кратно более высокие. Тут средняя цена машины — 1 миллион 600 тысяч.